Всех приветствую! Сегодня будем создавать загрузочную флешку для установки Windows 7. Будем пользоваться программой ultra -ISO. Для создания флешки нам понадобится обычная USB-флешка не менее 4 ГБ, если у вас на ней что-то есть нужное, то обязательно скопируйте ее. Перенесите все файлы в другое место, потому что в процессе записи с нее все будет удалено. Еще нам потребуется образ Windows 7, если у вас нет образа, то скачайте его. Надеюсь, это не составит проблем. Итак, подключаем флешку. Обратите внимание, как она у вас отобразилась и можете ее пока закрыть. Запускаем программу UltraISO. Если появится окно, что программа не зарегистрирована, просто нажмите «Пробный период». Перед нами появилось окно программы. Первым делом мы нажимаем меню «Файл» и выбираем «Открыть». Здесь нам нужно найти наш файл Windows. Выделяем и нажимаем «Открыть». Вы увидите, что образ добавился в UltraISO и теперь делаем на которые настройки. Нажимаем кнопку «Самозагрузка», если у вас английская версия, то там будет написано «Bootable». В этом меню выбираем пункт «Записать образ жесткого диска» или по-английски «Ride Disk Image». Нажимаем на него. Откроется окно. Здесь проверьте, правильно ли программа определила флешку. Проверяем пункт «Метод записи» по-английски «Ride Method». Убедитесь, что там выбрано USB, HDD плюс Когда сделаны все эти настройки, нажимаем кнопку «Записать». Программа нас еще раз предупредит, что вся информация на диске, в нашем случае на флешке будет стерта. И если вы уверены в своих действиях, тогда нажимаем кнопку «Да». Начался процесс записи флешки, это займет некоторое время. Готово, мы записали Windows 7 на флешку, используя UltraSo. На этом этапе можно закрывать программу. На этом все, спасибо за просмотр, комментируйте, ставьте лайки и до встречи в следующих видео.